Всем привет, с вами Вадим, и в этом видео мы с вами будем писать скрипт, который будет помогать нам при взлете с планеты. А именно он будет показывать, какая тяга необходимая мне для взлета, и фактическая тяга, которая у меня есть. Для теста я построил такой вот кораблик, у него ускорителей хватает ровно для того, чтобы взлететь. Будем экспериментировать вот с такой вот конструкцией. И давайте приступим. Информацию я буду брать из странички сообщества Стима. Вот здесь есть такая статья «Расчеты тяги ускорителей для планеты и космоса». И вот по этой ссылочке нам скинули статью, которая в подробностях нам рассказывает о самой формуле. И вот сама формула. F равно MA. M умноженное на A, где F это общая сила. M это масса. А это ускорение. И здесь нам ниже. Вот приводят пример расчетов. И для простоты массу будем считать в тонах, а тягу в килоньютонах. Вот так. Возьмем это за основу. Давайте перейдем в Visual Studio. Итак, я планирую сделать отдельный пользовательский метод, который будет э, осуществлять э, всю логику скрипта и будет вызываться по рантайму в методе main, чтобы я мог отслеживать все изменения в реальном времени. Давайте сразу здесь э, пропишем runtime. Так, update frequency равняется у нас update frequency. И давайте ну, каждые 10 миллисекунд создадим новый метод. Он будет у нас public void. И назовем, давайте его, PR1. Даже так. PR1. Он не будет принимать никаких аргументов. И давайте в теле мы сразу определим несколько, некоторые переменные. Первая перемена у нас будет типа float. Назовем ее масс. В нее мы запишем массу. Пока сделаем так. Вторая переменная также будет типа float. Ну, давайте запишем в нее гравитацию пока она также будет равна нулю. и как нам узнать массу, я буду обращаться с этим запросом к кокпиту получается нам нужно сразу же объявить переменную которая будет ссылаться на наш кокпит это у нас i my Cockpit назовем его также кокпит вторая переменная у нас будет iMyTextPanel также назову Panel давайте в методе программ инициализируем эти переменные значит Cockpit у нас будет Grid Terminal System. Буду искать его по имени getBlock Usname. Давайте посмотрим, как он у нас называется в игре. Так, кокпит у нас CP, а LCD у нас LCD, так и назовем. Значит, тут у нас CP. I might панель у нас также grid terminal system get block -with name по имени у нас lcd Будем у нас как iMy text panel все теперь мы можем обращаться к этим переменным и давайте Масса у нас будет равняться... Так, кокпит. И какой метод нам нужен? Смотрите. Ищем мы наш кокпит. У него есть следующие методы, которые мы будем использовать. Так, они скорее всего в самом низу будут. GetNaturalGravity. Мы будем использовать его для того, чтобы получить гравитацию. И также будем использовать метод CalculateShipMass. Давайте зайдем в CalculateShipMath, посмотрим, что нам будет возвращать. Он нам возвращает объект myShipMass. Давайте перейдем к нему, посмотрим, что он нам будет возвращать. Так, получается у него есть некоторые переменные, это TotalMass. Она, кстати, нам и нужна. Давайте зайдем сюда. Там у нас метод CalculateShipMath, у него берем переменную. Так, нам эту функцию нужно вызвать. И вот у него есть total mass. Это у нас есть. Давайте посмотрим, что... Так, ладно. Давайте теперь определим нашу переменную Gravity. Это пока все закрываем. ShiftMath также... Get Natural Gravity. Давайте посмотрим, что у нас этот метод вернет. Он у нас возвращает объект в вектор 3D. Так, хорошо. Вектор 3D возвращает. Будем с этим работать. С 3D векторами мы еще не работали, но в конкретном случае здесь нету ничего сложного. Давайте приведем его. Для начала нам нужно создать этот вектор 3D. Давайте создадим его тут. Так, вектор 3D. Ну, Назву его как над гравити. И он будет равняться э, Cockpit Get Natural Gravity. Вот. По-моему, даже вот так. И теперь вот эту вот переменную давайте мы приведем возьмем вот этот natural gravity нам нужно применить вот этот метод len он выравнивает нашу наш вектор приводит его к тому значению что нам нужно так и теперь чтобы это все заработало нам это все нужно форматировать в формат float и так оно в целом будет работать давайте попробуем вывести на текстовую панельку данные, которые оно нам возвращает значит панел write text сразу давайте Будем данные конвертировать в тип данных to string, потому что нам нужно конвертировать тип данных float в строку. Здесь мы сразу поставим точку запятой. Получается. Давайте сначала мы выведем переменную mass. Ну, сюда также мы добавим переход на новую строку и скажем что этот метод у нас добавляет, следующую строку снова добавляет, а не затирается, теперь давайте вот это в целом все скопируем. Вместо масс мы выведем gravity. Посмотрим, что нам здесь будет возвращаться. Это мы все копируем. Да, кстати, теперь этот метод нужно вызвать. Так, вызов метода. Все. Теперь будет все работать. программируемый блок, редактируем, вставляем, проверяем на ошибки и запускаем. Так получается, нам нужно как-то еще затирать все, что у нас там будет. Давайте мы добавим еще одну такую строку. так все затрем ну и в целом true уберем пускай здесь будет пустая строка хорошо это мы все скопируем вставляем сюда проверяем ошибок нету и вот наши данные вывелись теперь в нужном нам формате смотрите первое число это у нас вес корабля он у нас в килограммах нам его нужно конвертировать в тонны это делается довольно таки просто вот э, массу мы попросту делим на тысячу ставим флот чтобы не было здесь никаких ошибок в будущем Редактируем. Хорошо, теперь у нас там тонны. И наша гравитация у нас на планете равна 1g, а следовательно 9,81. Это у нас гравитация в 1g. Хорошо. Теперь что нам нужно? Давайте даже пускай мы эту переменную назовем не gravity, а speed. Потому что это у нас скорость. Добавим сюда еще для э, ясности. То, что это у нас метры в секунду. метры в секунду а здесь у нас получается нет тут тонны здесь метры в секунду вот так теперь у нас будет все отображаться в том формате что нам и нужно Так, у нас там ничего не происходит, потому что мы заменили переменную Gravity. Она у нас теперь называется Speed. Проверяем. И вот, теперь все понятно, что у нас есть. Хорошо, давайте дальше делать логику. Отображение выведем отдельно. Получается. Давайте создадим новую переменную, опять-таки типа float. Назовем ее power. Мощность. И она у нас будет скорость. Ее мы будем умножать на массу. здесь ставим точку запятой и такой вот момент если мы сделаем сейчас так как прописано то есть чисто скорость от гравитации скорость которой будет притягивать планета корабль к себе если мы так и укажем то у нас не будет запаса мощности чтобы затормозить нам нужно добавить еще к гравитации скажем к примеру 5 метров в секунду, чтобы мы с этой скоростью могли тормозить давайте добавим speed возьмем его в скобочки добавим сюда еще плюс 5 метров в секунду наших для ясности укажу, что это тип флот и масса массу корабля нужно брать не конкретно с вот этого числа, которое у нас написано в правом нижнем углу а проектную массу. Это нужно для того, чтобы рассчитать мощность, для того, чтобы, в... не... для того, чтобы поднимать на орбиту не пустой корабль, а еще с каким-то грузом. Давайте даже посмотрим вес 472, 52, 22. А теперь 55, 52. То есть, игрок садится и вес уже изменяется, как вы видите то есть мы будем брать массу с запасом теперь вот это все значение давайте выведем куда-то на экран, чтобы посмотреть что мы там получаем по сути это у нас вывод должен быть в килоньютонах если не ошибаюсь давайте здесь power выведем и ну, Вот это метод мы обратно весь скопируем. Проверяем, ошибок нету. И все, у нас 6998 килоньютон нужно мощности движков чтобы взлететь итак давайте теперь рассчитаем мощность движков которые у нас уже установлены для ясности хочу вам сказать что вот движки у них даже если название будет пустое то с левой сторо стороны где блоки структур указаны у них есть название такое вниз Оно бы я ввел она все равно не изменяется к сожалению я не знаю как вот этому вот значению добраться через код если кто знает подскажите пожалуйста буду очень признателен я нашел такое решение что я просто буду указывать ну, допустим вниз этот у нас э, ускоритель будет поднимать вверх я его подписал просто как вниз у меня этих э, ускорителей раз два три 4 5 шесть семь восемь восемь ускорителей и их мы будем добавлять в список давайте создадим их в список это у нас лист он у нас будет принимать а и мои назовем его Трастерс Down. Давайте мы этот список инициализируем в методе program. Даже вот так. Трастерс down у нас равен новому списку. Лист терминал блок. Пустой. Хорошо. Список мы создали. Теперь в методе в нашем методе нужно определить переменную, которая будет записывать все вот эти ускорители в этот список. Давайте это сделаем даже где-то вот тут. Это у нас Grid Terminal System. Будем брать блоки по части имени, потому что имя у блока может быть любое. Самое главное, чтобы там было... Та часть имени которые мы указываем это у нас в скобочках вниз вот так дальше указываем мы список который нам нужно записывать все теперь у нас записываются все ускорители теперь нам нужно создать переменную которая будет себе хранить сумму всех максимальных показателей движков которые мы укажем ну, давайте назовем эту переменную э, trust power по умолчанию она у нас будет как 0 теперь берем наш теперь берем цикл forage и говорим что нам сразу нужно определить переменную итерационную не типа iMyTerminalBlock то есть здесь нам нужно явно ему указать тип данных которые он будет использовать это у нас будет iMyTrust в нашем списке. Теперь у нас и уже является переменной типа iMyTrust и у этого iMyTrust есть следующие методы. Давайте я вам их покажу. Это я закрою. Так вот, I my Trust. И у него есть такое поле, как Max Trust. Оно в себе, оно возвращает максимальное ускорение в ньютонах. Давайте его будем использовать. Значит, у нас Power Trust. плюс равно, то есть мы будем к значению этого Power Trust Trust Power будем добавлять новое значение из этой переменной а именно и Max -trust. и в целом можем сейчас вот это все отобразить потом посмотрим что оно нам будет показывать так ньютоны давайте здесь перед конверт также добавим часть строки напишем расчет ладно расчетная тяга это мы можем все скопировать Здесь напишем фактическая тяга. Получается, здесь мы будем выводить нашу переменную Trust Power. Так, одну скобочку мы случайно убрали. Итак, теперь в целом все готово. Давайте будем вставлять в игру метод. И посмотрим, как он будет работать сейчас. Так, у нас там не хватает вот этих вот новых списков. Давайте я тогда скопирую полностью весь скрипт. Все, теперь проблем никаких нету. Так, здесь в коде давайте тогда для красоты и понятности сделаем здесь несколько пробелов. И вот. Расчетная тяга у нас должна быть 6998 ньютон А фактическая тяга у нас 864 тысячи ньютон. Ну, здесь у нас в ньютонах, нам нужно перевести их в килоньютоны. Так что я думаю, что вот это все можно здесь сразу разделить на одну тысячу. И оно будет показывать то, что нам нужно. Разделим на одну тысячу. Флот. Ну и вот, фактическая тяга у нас 8640 кН. Давайте попробуем включить все эти движки. Как видим, мы можем взлететь. Давайте взлетим немножко повыше. Вон, скорость у нас даже немножко изменяется, как мы видим. Это гравитация. Там даже в отображении давайте поделим нашу гравитацию на саму себя это у нас 981 здесь мы изменим нее на метры в секунду а делим на 981 давайте вот эту строчку мы скопируем. Ставим программируемый блок. Так, и вот мы видим у нас один же, что равно нашему гравитационному полю на этой планете. Давайте взлетим немножко повыше. Вот Мы взлетели уже на высоту где 0.96G и в целом оно все правильно нам показывает. Что будет, если я сейчас уберу один из ускорителей? Давайте посмотрим. Так, уберем вот этот. И оно показывает, что тяга у нас пока что приемлемая тяга давайте уберем еще один ускоритель вот этот и сейчас корабль уже должен мы посмотрим на данные по идее он должен потихоньку спускаться так как мы помним у нас еще есть в запасе 5 метров в секунду давайте попробуем убрать еще один ускоритель и корабль начнет потихоньку снижаться Вот убрали мы еще один ускоритель и корабль начал падать. Давайте его поставим. Пускай работает. Все, мы затормозили. Давайте добавим вот это название к ускорителям. Итак, смотрите, почему это все происходит. Мы указывали, что у нас тут э, к нашей гравитации добавляется еще 5 метров в секунду. Мы это показание удаляем. И как видим, расчетная тяга у нас теперь стала 4417. То есть, давайте уберем... Еще не несколько ускорителей. Видим уже 5 400 Берем еще один. И у нас скорость начала расти. У нашего корабля мы начали падать. Как мы видим, уже 3320 и у нас корабль начинает. И у нас корабль начинает падать. Давайте поставим все ускорители сюда поставим ну и сюда поставим то есть в целом у нас все рассчитывается правильно в целом скрипт уже работает ну давайте выведем формат э, информации в том ключе которым нам будет более удобней управлять, То есть я хочу, чтобы оно показывало не расчетную тягу и а фактическую тягу. Чтобы самому, самому оценивать э, все. Но также я хочу вывести сюда метров, метры в секунду скорости, которые у нас идут в запасе. Как мы это будем делать? В целом нам весь вот этот вывод уже не, не нужен будет. Я это все дело пока закомментирую. Отсюда мы уберем метры в секунду. И теперь давайте будем от нашего фактического trust пауэра. Это мы, наверное, будем уже где-то тут брать. Давайте скопируем вот эту вот строку. Давайте тут заменим на метры в секунду. Здесь у нас будет не траст Power. Так, здесь мы назовем запас. Даже не так гашение скорости. Convert to string. И что мы будем делать? Мы от Trust Power будем отнимать вес нашего корабля. Точнее даже Trust Power мы будем делить на вес нашего корабля. Давайте сейчас все это скопируем. Проверяем код и у нас тут какая-то ошибка. Э, всего из-за того, что у нас э, не тот слэш тут указан. Вот так, метры в секунду, вот такой слэш ставим, все теперь компиляция завершена. Гашение скорости у нас идет. И что-то все-таки довольно много. Давайте мы все это поделим. Поделим еще на одну тысячу. И вот, у нас видно, что в запасе у нас имеется 18 метров в секунду. Давайте добавим обратно все наши ускорители. А, мы как раз таки добавили. Давайте для эксперимента один ускоритель уберем. Нам теперь покажет, что 15 метров в секунду у нас в запасе. Давайте мы поставим, скажем еще два ускорителя посмотрим какой сейчас у нас будет показатель ну у нас гашение скорости уже 20 метров в секунду ну вот такой получился скрипт Файл со скриптом я выкладу в дискорд канале, во вкладке программирования, где вы его сможете скачать. Также я ставлю ссылку на Google диск, куда я его загружу. Ну, на этом я буду с вами прощаться. Всем спасибо за просмотр. Если видео понравилось, ставьте лайки. Также подписывайтесь на канал, комментируйте видео. Если будут вопросы, пишите в комментариях, я на них буду обязательно отвечать. Всем спасибо за внимание. До встречи.